итак здравствуйте други подруги приветствую вас на своем канале перед вами сегодня вот в таком формате будет видео под названием сюрпризы весны сюрпризы весны 2022 года сюрпризы зимы я делала по тригонам по стихиям ну как-то мне кажется не совсем зашло вот, и делаю теперь другим форматом. Итак, какие же сюрпризы готовит вам весна? Наша прекрасная весна в этом году. Перед вами один, два, три, три номера. Вы выбираете свой номер, и я начну. Выбирайте. Итак, для тех, кто загадал номер один, я начинаю. Прогнозируем сегодня мы с вами на астрологических и на Таро. Какие же сюрпризы вам приготовит эта весна? Вот смотрим весна а, любовная тема любовная тема говорит что вы можете вполне даже очень кто не познакомился двигаться в этом направлении особенно особенно смотрите март апрель май да? а, март март дает кратковременные и небольшие не такие передвижения как хотелось бы возможно март в любовной теме кто глубоко в отношениях даст какой-то немножко период недопонимания и в этом будет сюрприз дорогие мои семейные будет сюрприз в том что ваша половинка не захочет как-то послушаться какого-то вашего скажем так приказа или завета завет когда вот так вот да апрель Апрель, как сюрприз в любви, может дать какие-то склоки, в принципе. Но эти склоки и разборки, дорогие мои, они пойдут вам на пользу. Мне это нравится. А вот в теме с нуля познакомиться очень хорошо май. Даже именно май он даст вам вперед перспективу, вперед на отношения потом семейные, брачные, официальные, хорошие, длинные. В принципе, дорогие мои, карта белой лопаточки мне нравится. Она хорошая. Она говорит, даже если какие-то будут недоразумения, то эти неприятные, может быть, на первый взгляд, недоразумения в личных каких-то отношениях, они сработают на плюс, они сработают на какую-то корректировку. И вот... Хорошо впереди отыграются, На укрепление ситуации в вашей, в принципе. Тема карьеры. Будет ли тут сюрприз в карьере? Ну, хочу сказать так, что вот как верхняя карта лежит в карьере, какие могут быть сюрпризы? Март. Март может дать в карьере недопонимание, вот как сюрприз, недопонимание вашей персоны со стороны начальства недопонимание вашей персоны со стороны помощи, взаимопонимания коллег. Как-то вот не так они будут вам идти навстречу и помогать, скажем, того, там, <coughs> там, где надо. Как сюрприз, центр весны, апрель, может дать даже какой-то вакуум в общении, вот такой неприятный, мы же с вами смотрим сюрпризы, а сюрпризы бывают приятные и неприятные. То есть апрель может дать не очень приятные сюрпризы в теме Я и коллеги, я, то есть вы и я зарабатываю деньги. Вот что-то тут не так. Особенно тем, кто в апреле, допустим, ну, как карьера, понимаете, карьера, смотря в чем, тот, кто захочет попросить увеличение зарплаты. Я вообще хочу сказать, что. Тема денег, вот апрель, немножко тут блокировки какие-то лежат в теме денег, я бы, дорогие мои, вам, кто заранее смотрит это моё видео, убедительно советовала бы не ходить в апреле, не подходить к начальству с какими-то запросами, предложениями, все, что касается дальнейшего повышения вашей зарплаты. Даже в принципе, к сожалению, может это повлиять, такая постановка карт, она может повлиять даже и на, ну, на какой-то штрафной конфликт вне работы, если вы понимаете, о чем я говорю. Но это касается, скорее всего, дорожных тем, какие-то штрафы, какие-то недоплаты, какие-то пения, вот такое... И вы, какая-то карьера и май, ну, скорее всего, тут затишье. Вы хотите, вы желаете, но как-то вот не так, чтобы очень. Хотя карта неплохая, но в контексте вот этой окраски, я бы сказала, что в карьере, если у вас какие-то идеи и мысли, ну, она придет какой-то всплеск, как приятный сюрприз. Он начнется здесь. Но с дальним продолжением. Это как номер один какой-то искорка пойдет вот тут в мае. Теперь давайте посмотрим. Проделки темных сил. Будут ли проделки? Вот в какой теме, вот как сюрприз, чтобы вам знать, где к чему готовиться. Что же будущее вам тут подсказывает? Ну, скажем так, проделки темных сил они могут быть. В прямом смысле информация. Смотрите, что мы видим. Перо, чернильница, бумага. Вот возьмем даже подсказочную эту тему. То есть, то есть проделки темных могут быть в, в, переп... в март переписка ваша с близкими людьми и с родственниками. Вот тут может выползти какой-то сюрприз. То ли вас обвинят, то ли вы наедете на кого-то, то ли прервется переписка. Вот, вот такой может быть сюрприз. Потом апрель. <коглядь> Кстати, апрель, как ни крути, тоже связан с деньгами. То есть апрель, если у вас какие-то завышенные планы, видите, лесенка красная, да, если у вас завышенные планы на прихождение очень больших, ну, достаточно больших, выше среднего суммы денег к вам, тут могут быть какие-то проделки. То есть, допустим, если вам кто-то пошлет денежный перевод, он может или позже прийти, или потеряться, или потом найтись. Но такая нервомотательная история, все, что связано с почтами, с интернетами, с емейлами, e вот такое, с посылками. Вот тут жди, весна дает вам, ну со штрафами тоже, как я сказала, тут жди каких-то сюрпризов, может быть, а может быть, ценные письма придут позже. Допустим, мы ждем письмо с налог, какой-то должен прийти, а вот оно застряло. То ли искать надо, то ли звонить надо будет, уточнять, переспрашивать. Вот такая ситуация. И май, май. Ну, май тоже, в принципе, дают определенные блокировки в теме денег, к сожалению. Ну, вот какие-то. Я не говорю, что вообще там все плохо. Нет. Ну, вот что-то может пойти не так. Видите, пентакли и здесь пентакли. Здесь, конечно, 10 хорошо, но у нас линейка сложная. У нас под темными темные силы будут контролировать. То есть темные силы будут контролировать. Кстати, вот в начале... Может быть, может быть, март в теме денег или чего, но это только очень ближний круг, родни, может, сможет помочь, но очень близкий круг. Это, знаете, жена, мама жены, муж, папа мужа, вот совсем близкий круг, или родной брат, или родная сестра, вот скажем так. И защита ангела, в чем все таки ангел будет выправлять, пытаться защитить под соломку, подстелить и так. В чем я вижу работу ангела? А вот ангел, знаете, дает вам шустрость, шустрость. То есть, несмотря ни на что, вы будете делать свои дела. И мне еще понравилось, что на линию ангела лед лег демон. То есть, дорогие мои, вам вот, вот сюрприз, вот вам подсказка, что эту весну будет очень особенно центр апрель. Так как вот здесь вот такие, такие скандалейшины, такие вот разборочки, пикировка слова словцами такими, да, обмен такой. Вот тут в центре будут скакать чертики, дорогие мои. Вот это ваши сюрпризы. Итак, в чем же ангел попытается вам помочь? Март будет помогать все, что связано с намеченными поездками, с поездками, вот скажем так. Может быть, командировка, но ну, может быть, как вариант, да. Хотя, смотрите, как интересно, тут вот сложности в командировке, как бы в общей карьере, да, а небольшие командировки по вот, даже не командировки, кто работает по перевозкам, в логистиках, в такси вот что-то такое, железная дорога. Полеты нет, а вот такое все. И на плаву какие-то поездки, кто работает на паромах? Вот это ангел будет вытягивать за уши центр центр будет сложный для тех кто у кого любовь у кого любовь то есть там где что-то застрянет в любви там где кто-то не позвонил вовремя не ответил на ваш сокровенный вопрос там в апреле дорогие мои ангел будет очень стараться чтобы вовремя вам ответили чтобы вовремя вы по, по, прочитали ответ чтобы у вас не сломался телефон не потерялся вот, вот такая коммуникация идет да и и май май тоже будет помогать возможно кстати в конце мая вы будете несмотря ни на что кто-то из вас то ли работу будет менять то ли параллельный бизнес открывать параллельный параллельную работу войдет под заработок скажем так и рекомендация от кассандры карта прошлого то есть дорогие мои центр Центр весны говорит, вот ты, дорогая моя, или ты, дорогой мой, вот что у тебя 3-4 месяца назад было важного, что ты там разрулил, разрулила или нет, вот оттуда центр весны тебе как бы прозвонит. Да? Вот, То есть вот обрати внимание, особенно все, что связано с поездками, с твоим поведением на дороге, с твоим поведением за рулем, с твоим поведением в чужих интересах. Я надеюсь, это напрямую не относится к каким-то денежным долгам. Тут что-то такое. Возможно, наобещали, не сделали. Это вам вот информация, дорогие мои, к размышлению. Буду благодарна за лайки. И до встречи. Итак, дорогие мои, информация для тех, кто выбрал цифру 2. Я вам хочу сказать, что в этом прогнозе вы можете и другую цифру просмотреть, если загадаете ее, может быть, на кого-то из своих ближних, как вариант. То есть можно каждому по другому нужному вам человеку как бы мысленно загадать другую цифру и просмотреть, что же там будет. Итак, уважаемая моя цифра 2 и так какие же сюрпризы готовит вам весна 2022 года? Сейчас у нас за окном какая-то сегодня просто буря. Что-то летает по воздуху, где-то что-то оторвало, я так чувствую. Ну ладно. так дела сердечные в самое сердце. Что же тут? Дела сердечные. Ну, дорогие мои двоечки, я бы сказала, что цифра 2 вам дает расклад и подсказку, что в теме любви многое пойдет не так, как хотелось. То есть вот тут будут сюрпризы. Допустим, март. Кто-то с вами, ваш близкий, нужный вам человек, пойдет не с вами на свидание, а пойдет к друзьям, к подругам. То есть, не в смысле, там тема, извиняюсь, бледохода будет, но там будет вот интерес, как будто у вас будет ощущение, что от вас интерес сместился э, в другую сторону. Ну, вот временно, вот такое, да. Потом, то есть, как будто бы... Э, а может быть и у вас такие волны внутри пойдут, что вам не дом нужен будет важен, не любовь какая-то, морковь, а вот интересы других людей. Вот такая линия, то есть в этом весь сюрприз, что и вам ваш, ваша половина может выдать вдруг интересы. Не в смысле любовные, а в смысле я пойду там лучше поработаю или я пойду Васе помогу, ему там надо забор починить. Вот такое может быть, и для вас это будет, к сожалению, каким-то не очень приятным сюрпризом, что человек к вам спиной повернулся и пошел выполнять интересы других людей, и вы начнете злитесь, злиться, вот такая ситуация по Хирону. А может даже еще кто-то кого-то будет обманывать, а на самом деле пойдет там, вот опять же к тому же Васе, красить или чинить забор, но вам не скажет, чтобы вы не злились, вот тут такой момент. Что такое в самое сердце? Кто не познакомился, возможно, в апреле, в весны, вы познакомитесь, вот как с нуля. Это для тех. Для тех, кто в отношениях уже, ну, может быть, какой-то эффект недопонимания может быть. Вот как будто вы говорите, вас не слышат. Вот, вот такой эффект. И потом вы обидитесь, потом вы будете говорить, и вас будут не слышать, и он не будет слышать вас, и она не будет. Так что май как сюрприз может выдать даме, женщине, девушке даже какое-то, скажем так, неподчинение мужчины ей, и самой. Вот какое-то сопротивление даже. То есть вот так. То есть, дорогие мои, особенно девушки и женщины, весна не так проста, как хотелось бы, скажем так. Вот что-то не то, не сможете договориться, не сможете э, раскрутить на какую-то нужную покупку или сможете раскрутить, но с какими-то шлифами, с какими-то оговорками. Вот такой э, сюрприз. И вообще, конечно, еще такая подсказка от Кассандры вам тут. Э, думай со своим мужчиной со своим парнем в какую компанию ты идешь что-то может там проиграться как сюрприз не в твою сторону теперь смотрим тема карьеры тема карьеры ну скажем так Белая лопаточка это хорошо, это какие-то становления, это какие-то продвижения. Единственное, хочу сказать, что важные нужные продвижения у вас, скорее всего, как сюрприз, начнутся со второй части апреля. А вот первая часть март и первая часть апреля, вот как сюрприз, нету тут каких-то очень приятных и нужных сюрпризов. Там идут сложности... Когда коллеги не хотят сильно помогать, подставлять плечо, когда они вдруг взбрыкнули, и для вас это сюрприз. А вот конец весны, вот тут будет приятный сюрприз, когда вот они и коллеги соберутся, и может какой-то среднего уровня начальства, они начнут обращать на вас внимание, они будут поближе, как бы, подвинуться к вам и вот такая карта интересная как бы два человека и большой смотрит на маленького и все сопоставляет и кто я на работе допустим и какая моя карьера а сколько мне идти вперед а может быть мне надо дополнительно что-то взять вот тут определенные сюрпризы я бы даже сказала что возможно в мае к вам приблизится человек возможно даже из прошлого в том числе который Который или которая может как сюрприз предложить вам новый вид заработка. Теперь проделки темных сил вот что мы видим: то есть, дорогие мои, как сюрприз, как сюрприз, проделки могут произойти в марте. Это может быть связано как с карьерной темой, когда подставит коллега. Также проделки необычное, что-то нестандартное может произойти на улице движений в дороге а потом скажем так апрель тоже черти будут путаться под ногами и мешать вам куда-то поехать или защищать свои интересы то есть вот какой-то тут необычный сюрприз может быть что кто-то к вам подойдет воинственно в принципе конечно Ну сейчас посмотрим следующую дорожку да ну апрель у вас насыщенный в плане каких-то конфликтов нестыковок и темные будут лезть в вашу личную жизнь, все, что связано с любовью, все, что связано с большими покупками, все, что связано с покупкой автомашины особенно, или гаража, или земли под гараж. Вот тут может быть сюрприз определенный. Вот тут такой момент. Но особенно март, дорогие мои, март. Берегите себя, берегите себя от вступления в конфликт, в с людьми, за плечами у которых, так сказать, какие-то демоны стоят, с черными, ну, ангелы с черными крыльями. Вот, то есть, вот тут такой наворачивающий, то ли вы на себя можете навернуть, то ли вот вы в прямой столкнетесь с какой-то демонизацией, скажем так. И в чем же будет защита ангелов? Как сюрприз, ангел будет выставлять защиту в теме «Любовь». Любовь в марте, в марте, дорогие мои. Э -э -э -э. Здесь будет очень сложно бороться, ангел. Еще расскажу, в апрель как-то меня тут настораживает. Какая-то зависимость. Может быть, надо в конце апреля начать наконец-то бороться с какой-то зависимостью. Будь то курение или употребление чего-то. Вот, вот такое тут что-то. Зависимость от ситуации. У вас будут какие-то ситуации, когда вы почувствуете, что как будто вас по рукам и ногам связали, и вы вследствие чего-то, а может быть вследствие каких-то обещаний, не можете что-то поменять. Вот такой сюрприз может быть, да? И, и май. В мае... Вообще, конечно, Марс это хорошо. В мае Марс и мужчина может вам помочь. Мужчина здесь может помочь в марте чем-то. И в мае... Возможно, вы даже поможете какому-то мужчине сдвинуть то, что ему надо сдвинуть. Может быть, начать то, что ему тоже надо начать. Вот скажу так, немножко зашифрованно. И рекомендация от Кассандры. Смотри вперед. И особенно в мае выставляй какие-то... Я бы сказала, первая неделя марта. И в мае выставляй э, наперед планы не уходи от планов дальновидные планы особенно март это рабочие профессиональные творческие а вот май ну, такие планы, может быть, на какое-то путешествие, может быть, на какой-то полет на самолете, полет на дельтаплане, что-то на параплане каком-то. Вот что-то такое. А может быть, полет, это, знаете, кто-то, может быть, запишется наконец-то на музыкальные курсы. Для души, для тела, как говорится, вот для души, конечно, больше. Вот такие сюрпризы. Ставьте лайки, буду рада. И теперь, дорогие мои, на повестке момента цифра 3. Еще раз напомню, возможно, другой номер вы захотите просмотреть из этого видео, э, как бы подсмотреть про загаданного вами близкого человека. Можете просмотреть и другой номер, вполне. Итак, какие же сюрпризы вам готовит весна 2022 года? Итак, первая дорожка будет рассказывать про весну и, скажем так, любовной истории. Что же там в любви? А что же там в любви? Скажу так, вот смотрите, как интересно. Карта ноль, дурак. Может быть, опасность для себя, опасность какая-то о недомыслии, о недо... недооценки кого-то. То есть, смотрите... Значит, в принципе, давайте смотреть «Ноль э, дурак», да, «Карта дурака». То есть э, в теме любви в марте вы можете, как по-русски говорится, опрост, опростоволоситься. Проколоться где-то, то ли вовремя не позвонить, то ли не прийти на свидание, потом жалеть. Ну вот что-то такое. А может быть что-то ляпнуть, брякнуть, у кого там проблемы с Меркурием в карте рождения – вот что-то так. То есть он такой зависающий. А может даже вы на кого-то обидитесь и будете надуваться, и дуться, и обижаться. То есть вот тут как из сюрпризов. Апрель. Апрель – прекрасная карта. Как цель, когда мы приходим к цели, как то ли вымпел, то ли что. Может быть, это не совсем тот вымпел, но это наша радость, это душа, может быть, человека. Это какое то наша обалдеть, какая-то нирвана. То есть, смотрите, это март-апрель. Апрель вам дает прекрасную карту любви. Апрель. Вот это точно будет сюрприз, связанный с любовью. А май? Ну, тут может быть сюрприз, ну, какой? Ну... Может быть, кто-то скажет, что вы кому-то не подходите. Может, кто-то скажет, что вас хотят... Вы вас предпочтут другому человеку. Может, будут это неприятные мысли вслух. То ли кто-то, кто познакомился, тут какие-то что-то зартачится, и человек вовремя не придет, допустим, на свидание. Вовремя не ответит. смс ку не пришлет. Или что-то такое. Вот может быть, да. То есть, вообще... Астрологические карты сигналят о а, как бы, теме, тема коммуникации, тема connect или не коннект. Соединяемся, не соединяемся. Вот тут такая тем, тема, что тут ноль мы сами можем выключить, тут да, все супер, плюс, а вот тут какой-то не коннект, что-то такое. Может быть, кто-то от вас начнет защищать свои интересы. Но, во всяком случае, тут я советую осторожно ни в какие сплетни не влезать. Ни в свою личную жизнь обсуждать не надо. И не давать какие-то козлиные советы, как я говорю, людям другим про их семьи. Теперь тема карьеры. Будет ли тут сюрпризы? Я скажу так. Очень сильная, мощная карта. Будут сюрпризы, даже будут наметки на какие-то высшие взлеты, какие-то карьерные такие, перескочить через какую-то ступеньку. Тут будет сюрприз. Это март. Апрель зависает. Апрель не дает нам с вами нужного такого ответа. Компьютер завис, я назову эту карту, да? Ну, ситуация зависла. И сюрпризы, если кто-то будет ждать именно в карьере какие-то приказы, объявления. Назначение. Тут, может быть, что-то не сложится, потому что тоже цифра 4. Это когда, возможно, или, как сюрприз, начальство притащит конкурента или конкурентку нам, или начальство не будет внимать вам, не будет вас слушать так, как вы этого заслуживаете, или так, как вы уже это ждали в мае. То есть как-то вот произойдет ситуация, но если она и зависнет, это значит такой правильный ход событий я бы так сказала потому что потом быстро раз уже потом уже летом как-то быстро шик, так все произойдет в этой теме теперь линия которую я называю проделки чертика темных сил настораживает что ситуации весной могут быть закладки на дальнюю на то есть черти, темные силы будут смотреть на вас. Будет такая, как инвентаризация. Они будут на вас смотреть, э, как вот проколятся, не проколятся. Правильно сделает или неправильно. поделится с коллегой информацией. Не поделится А, не поделилась, значит мы что-то там зажмем какую-то дверь, потом тоже закроем. Так, видимо, невидимо. То есть сюрприз, конечно, из жестко быстрых карт. Э, в принципе... Сюр сюр сюрприз связан март с любовной темой. Вот в принципе, в принципе, то, что я сказала, сам дурак, да, вот эта карта, сам или сама дурак, да. То есть какой-то прокол может произойти благодаря вашим действиям. То есть вы сами себе, своими руками, своими мозгами сделаете сюрприз. Апрель мне нравится, он все равно будет продвигать события, если какой-то сюрприз, он связан с перемещением, с дорогой. Или вы не можете тот самый билет купить, или турфирма вас что-то там за чуть-чуть притормозила, но на неделю позже все врата открыты, порталы открыты. И тут интересная карта фортуны. Сюрприз от темных, связанный с фортуной. То есть, возможно, кто ждал какие-то выигрыши, повышения, может быть, не факт, вот как карьера зависла, да? Вот, то есть, вот, вот, ну, не факт. Потому что карта перевернута, пентаклевая, связанная с деньгами, с заработками. Ну, вот кто на бирже тут поставит, скажем, первые три недели мая, может как-то вот... Ну, у кого сильная... Вообще карта интересная. У кого, дорогие мои, кто живет под демоном, у, у них она может сработать в плюс. И те могут заработать на бирже. Те могут выиграть что-то и вне биржи, какие-то рулетки. Рулетки лотереи вот кто чисто под светлыми кто часто в церковь входит, носит крест у вас может вот какой-то странный сюрприз быть нет сложный вот до дотрактов... дотрактовать, до потому что это не личное такое ну какие-то защиты тут будут работать давайте просмотрим линию ангела линию светлых светлые будут пытаться как я вижу по этой карте, если разломался, разломалась, вот смотрите, да, личная жизнь, будут как-то пытаться чуть-чуть, видимо или невидимо, слепить отношения, чтобы гнездо, чтоб гнездо не развалилось, семья не, не распалась. Еще раз скажу, вот тут хорошо, апрель, дорогие мои, у вас какой-то стабильный, с большими защитами, даже черные, темные ничего не смогут сделать, все равно у вас идут потоки и помощи, и вот это как бы цель какой-то вы достигаете. А вот май, май говорит, что, как я сказала, если кто-то познакомится, можно получить эффект как сюрприз эффект разногласия кто давно проживает в браке но ну, больше двух лет там может быть сюрприз как вроде хорошо вы хотели сказать или какой-то хороший совет дать своему близкому человеку а все как-то так странно может наперекосяк пойти поэтому я еще раз скажу Возможно, в мае думаете, что вы говорите. Может быть, лучше все-таки промолчать. И это сработает на вас. Вот карта вот общений, в общем, решений каких-то деловых. Да? Еще хочу сказать, как я и сказала, кончик мая даст какую-то защиту в каких-то, самый кончик, как сюрприз, защиту в каких-то договорах, контактах. И как бы рекомендация от Кассандры на весну. Не бойся тратить, не бойся зарабатывать. Про слова я уже сказала. В принципе, карта денег приходящая. То есть весна, дорогие мои, говорит, что много денег получите. Или в конце, даже вот если получили, потратили, в конце мая опять будет повод к теме получения или к, к правильному, или к надежному, скажем так, получению, зарабатыванию денег. Вот, дорогие мои, были такие вам. Был такой прогноз от Кассандры. Буду благодарна за лайки. И до встречи. Уважаемые мои!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 также я немного консультирую и по медицинской астрологии поэтому если вы у меня запишетесь на консультацию то кроме остальных показателей я вам растолкую э, склонность к диабетам допустим или склонность к остеопорозам что с этим делать и какую тему надо держать как бы вот под присмотром в течение всей жизни также объясню вашу программу э, на данную жизнь именно программа которую надо параллельно своим интересам и своим планам проводить